Дата образования республики 30 августа 1990 года. Президент Татарстана Рус, Рустам Минамаха. Татарстан расположен в центре европейской части России на, на восточной Европе в равнине вместе слияния двух рек. Волги и Камы. Казань находится к востоку от Москвы на расстоянии 800 километров по автомобильной дороге и 720 километров по прямой. Общая площадь Татарстана 67 836 квадратных километров. Протяжность территории Республики 290 километров с севера на юг и... 460 миллионов западных. Часть населения Республики Багара в составляет 4 миллиона 4405 человек на 2025 году У нас население на 51 в активном населении на Республике Казахстана 1-го года 2007 года стояло тысяч человек и 47% от общей численности населения Средней На территории Республики зарегистрировано 1428 мечетей и 319 грамм. Наибольший раз, в основном, в исполнительных и в основном и пространное пространство. и Почему на хватах, высокую уязвимость на российском, а также желательность клеска, которая определяется с большим количеством это замечательность клесков а также ответственность. Oh mm -hmm. yeah. Мы будем свою презентацию и до того места. Традиционную кухню Татар в большом количестве начали проникать за отношения по кулинарию, новые кухонные принадлежности и традиции других народов. Например, главным домашним блюдом мяса мясом считается лапша. Традиционная китайская блюдо – калюн бусы, называемое лапшу основной пищей. И, и традиционной кухней интересным китайским изделиям является кубанги. Высокий и круглый пирог с начинкой несколько слоев, получающий обычно вис, татарский кор, порт, порт, порт э, сухомуты, у считаются образом активным видом на человеческих приемах. Человек продвигается с радостью, по Восточные блюда, как сад, маленькие медовые шарики, из теста и черчак, чак тесто, покрытые медом и сиропом. Черчак всегда приносит к или родительству в долгую И такое не считается особо почетным названием. Наиболее известные пятачки напитки, айраны, жирной кулац и кунг-кул. Так что по карту очень любят перед ничего. Вот, обязательно гарантии с молоком. Также нашим антикарским алкогольным напитком является еще который предоставляет самой сладкий чудовой напиток. Я учитель купацкая умная изугила жирения и. и забиву, ж, Навались такими продуктами, они все равно считаются полезными и здоровыми, потому что в ней особое значение придается жидким горячим людам, различным кашам и кисоморочным твоим. Помимо этого, широкость семена, тушеная и зеленое явищее, где сохраняется намного больше целых веществ. Первое слово. И самое, что по переводу по-тадарскому? Здравствуйте. Реким эстэс Кадема Дуракла. Добро пожаловать, дорогие гости. У. Что по переводу? Огонь. Доброе утро. Кадема Филка. Анна. Что по переводу? Мама. Спасибо. Варахмад. Спасибо.